Добрый день, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серег Кролик. Сегодня поговорим мы на такую тему, как мифы в кролиководстве. Смотрите, э, при аналитике моего канала, да, я заметил, что большинство людей меня смотрят за 35. То есть, есть, конечно же, и люди, которым 18, 4, ну, я там, грубо говоря, и за 65 люди меня смотрят. Но большую часть это люди те, которые состоялись в тех или иных делах. То есть, в кролиководстве. Мы же не смотрим про свадьбу там или что-нибудь. Про, про кролиководство. Советы давать таким людям, ну, я считаю, бессмысленным, потому что те люди, которые мне смотрят, большую части знают про кроликов даже больше, чем я. Ну, а смотрят просто с любопытства. Проанализировав данную ситуацию, решил никаких больше советов. Зачем давать советам тем людям, которые еще меня могут научить? Но при этом решил, что буду просто делиться своим жизненными наблюдениями и жизненными ситуациями. Например, как у меня сейчас получилось. Вроде бы говорят, кролики. Очень плодовитый. Оказывается, миф. Бывают такие времена, да, вот как сейчас у меня зима. 4 кролиха родило в, 4, в течение двух дней от четырех разных самцов. Первая кролиха принесла мне 6, вторая принесла всего лишь 3 кролика. Вот вчера буквально. Здесь у меня было два кролика, которых она родила внизу тоже три кролика. То есть, смотрите, о какой плодовитости кролик мы можем говорить. Четыре разных самца, четыре разных мамки. Никто из них не ни близкородственной связи. Не имеет. Ну, такие маленькие акролы. Мне посоветовали люди сделать, объединить четыре акрола в два и две мамки, чтобы они не отдыхали, запустить ну, в дальнейшем. Как вы видите, я содержу всех кроликов своих на улице эксплуатировать мамок сильно не надо, мамок у меня еще в достатке, сейчас еще там поколение подрастает, потом отдельно будет видео сниму, покажу, сколько я буду включать в родильный процесс, так что просто оставлю так, как есть, на откуп природе, пускай они растут, я думаю, они вырастут вот такими кабанами, может вот такими вот, как это люди любят делать фотографию, о с такими ушами, ну ладно. Я думаю, это не хуже, даже может к лучше, потому что можно будет выбрать себе каких-то кроликов, и по весне можно уже будет какое-то на потомство кому-то продать. Потому что, я знаю, не всегда люди желают купить племенного кролика, есть люди, которые просто хотят кролика. Вот с такими большими ушами. Так что на этой позитивной ноте, надеюсь, что вам понравилось, буду заканчивать. Малышей показывать у меня не буду. Кто захочет посмотреть малышей, какие малыши, сколько малышей у меня все-таки есть у других королев. Заходите в следующем видео, подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео. Всем-всем пока!